Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфи Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру Dreadnought. Именно так. Сегодня мы вновь отправляемся в космос, чтобы надрать задницы всяким остолопам. И сегодня мы поиграем на том же рекруте, но уже в командный смертельный бой. Мы немного прокачали наш флот с последнего нашего видео и теперь э, я хочу уже поиграть на чем-то более интересном и у меня следующий корабль это Оркус второго уровня у него уже много что прокачанное офицер у тебя какой будет пожалуй я поиграю за танка и из этого представительства я возьму наф корабль второго уровня ну и я здесь для себя вкачал следующее Скорострельные пушки второго уровня, поставил ядерную ракету второго уровня, ракеты-стервятники второго уровня, закинул сюда противоракетные лазеры второго уровня, которые работают более эффективно и поставил усилитель брони. Все-таки варп какой-то он Ах, не такой, не для этой все-таки тачки он придуман. А вот усилитель брони отлично будет работать. Кстати, другую конфигурацию мы с вами посмотрим уже в ближайшую серию по этой игрушке. Ну что, погнали? Погнали! Итак, у нас база Капа. Ночь. Командный смертельный бой. Цель – достигнуть предела очков раньше противника. Каждый уничтоженный корабль дает вашей команде 4 очка. Победит команда, первая набравшая 100 очков. Если закончится время, победит команда, набравшая больше очков. Собственно говоря, всех. Так, ну что, я выбираю свой прокачанный Оркус. А я, как всегда, и... нафиг. Так, сколько у нас? У нас два хила уже. Один эсминец, один ты, Дреднаут. М -м -м. Ни одной артиллерии пока нету и Корвета. Три хила. Четыре. <связать> <связать> <связать> <связать> эсминца, три эсминца. Не-не-не, три эсминца, три хила. А -а -а. <связать> Пипец. Ну посмотрим, что с этим наборчиком мы сможем сделать. Отправляемся в варп. И на точку. <связать> Понеслась. Так, ну что, ускоряемся, что? Давай. Что ты делаешь? Ты чуть меня не развернул. Я трачу энергию. Да ладно, я с тобой же. У кстати, неплохо он летает. Я тебе хочу сказать под ускорением. Прям как космический корабль. Ой, я вижу, пацаны. Да я тоже вижу. У меня уже прилетела Я на шифте вниз и выпускаю вам хил о по тебе уже попали. Хиляй. Да хиляю. Мы тебя вдвоем хиляем, и не получается. Чего? По те снайпер гасит. Вот в чем весь прикол. Мы тебя, конечно, отхиливаем, но. Е! ФСР взял и отлетел. <сíck> <просто>. <сíck> <сíck> Блин! Это была ядерка. Ну, это была жесть. Это была даже. ядерка. Так, я, пожалуй, перемещаюсь еще больше назад. Так у нас уже трое отлетело. М -м -м. Так, тут враг. е Давай, давай, давай. Есть. Забрал. Отлично. Кто на варпе полетел туда, я не понимаю, в атаку? Кто там вдали стоит? 12-8. Так. Нет, не достаем. А нет, вот чуть-чуть достал. Так, привет. Пацаны, бомбим, блин, этого дурачка. Ой-ой-ой, неужели он бомбанет сейчас? Нифига, он ушел куда-то вниз. Еще одну, у ятерка его добил, а, там же. Я вас хиляю я вас хиляю в огромном количестве. Ты что толкаешься, дурачок? А, к нему ракеты полетели, нас с фланга обходят. Ой, давай, давай, давай, кемперы. давай. Там с фланга добить осталось, чуть-чуть ну, и еще. Вижу, они. вижу, вижу. Он быстроходный, что ли, я не пойму. Походу. Так, тебя я хиляю. Да, все нормально. Кемпер меня банил. Да я вижу, как все нормально. Вот, надержите бусты, надержите еще один хил. Так, и я тебя пока отпускаю на время. Высокий урон, я да. Буду я. смотреть. Так, ну пока все держатся. Ого! Вы Чтобы там вверя, живы? Я стоял, я по ниже пойду. Да, да, да, да, да. Меня хиляет. Другой чувак, и я под щитами еще. Бесполезно, я выжил ну, Тебе это понятное дело Ты у нас туша здоровая Еще дичь летит одна Так, подожди Надо ее забрать, артиллерию. забрать надо ее Есть, Арта. я, я перебил Есть, так. я забрал, М -м. я прикрыл пацана Так, так, так, так, так, так, так Держись, держись, держись У меня а еще готов луч, хила Так, ремонт Че с двигателями попа держи полный отхил ну Опять почти они там прыгать ну, вот я давайте на тысяч уже... нахилил бам mm -hmm. да блин да. я только выстрелила Вы а. а. так держи, давайте держи, вот так держи, сделаем держись. он не будет знать а я по нему долбану сучка сказка отлично хилим еще Держитесь, держитесь, чуваки. Я просто тут стою снизу Ой, и вас хиляю. Не-не, не, не Какая перезарядка, блин. Держись, арта, держись, арта. Че, он выжил? Я еле-еле арту выхилю. Так, теперь тебя. Так, по а нам сейчас бомбанут. Неплохо так летят. Ох, ело. Штучки. Подхили хиляю В полную. Я все оторвал. Все. Прикинь, все все снаряды, О, которые еще... у меня были выпущены, все были уничтожены. Ну так еще я тебя хилил. Ой... Я тебя в полный хил выхилил просто. Не, так, ни кстати, один до меня не долетел. ]头. Я очень хочу сказать. А, это классно. Я своей штучкой ]分享. все а. отбил. Где-то он там О, спрятался. Держись, держись, далеко не отлетаю особо. Я сейчас развернусь. Что там рвется? -то? Тобой. Ух ё. Сейчас он туда надо его встречать. Хиляем, хиляем. Да ладно, ты не придешь, что ли? Он сегодня не придет на свидание. Так, я вижу. Держись, держись, держись. Зафиксируйся. Отлично. На, держи, босс, тебе дамага. К блин, есть ли смысл по нему бомбить? Сейчас попробуем. Да, Бронь. уже. Ой, ой, ой, ой, тут снаряды прилетели. Нормально, я забронился. Ой, кого-то забрали у нас. Кого-то прям жестко забрали, очень жестко и потеет долго жестко. А хотя не не так жестко. Бронь блин, была. Блин, блин, блин, тут чуваку надо помочь срочно. Мне сейчас надо будет помочь. Он меня подставил под урон, козел. И еще убустился. Так, ты наверху? Я отвернулся. Держу, держу тебя. Типа. Ай-яй-яй, по мне, по мне выпустили ракеты. Жиз... Они пытаются меня убить. Ага, убивают только меня. Сейчас бомбанут. Срочно. Урон 8, 9, 10 тысяч урона у меня. Дайте я его добью, дайте добью, дайте держись, добью. Держись держись, держись, держись, держись, я тебя бущу. Да блин, опять не я. Пипец, я сколько тебя набустил, в Деф, деф Я держусь, я деф заб. Я деф забрал, все. Давай, давай, давай, того, добивай. Еще вдали там стоит. Блять. Я, я его дамажу, я его дамажу. А он быстроходный, зараза. Ой, больно, так. больно, больно, больно. Да, вижу, вижу, вижу. Так, я пошел. Еще облю капсулу к тебе. Так, надеюсь, все на этом. Мне. Нет, арта нормально живет. Так. Пипец, как все потно. Жесть. Писюну летел. Я постоянно в небо смотрю и тебя хиляю. Так. А, вон он, сзади, Сзади, сзади чувак, чувак, сзади нас. Я да. вижу. Я его дамажу, я его дамажу. Сейчас, не уйдет, наверное. не уйдет, отлично Отлично, отлично Тимплей Так, ты готов Зря я вас улок воткнул На всякий нормально. случай подхилюсь Если вдруг попадут по мне, чтобы я жил Че ты там деф доставишь -до Тут пацана надо бить Я все ставлю просто Я пипец сколько ставлю Сейчас попробую к вам. Взвести. Ох, а Блин, я не все. в ту сторону развернут погоди. Жаль я сейчас разверну и быстренько. Так, где у нас тут, ребята? Да вон они, елы палы. Ух, неужели мы Ох, разыгрались? А? Ух, ё. Держись, держись, держись, держись. Да мне все нормально. Ой ой, ой ой ой ой ой сколько ракет летит? Тебе все нормально, да? Да. Я чё то по твоему хп не вижу, чтобы у тебя все было нормально. Я у тебя с... сейчас с двух сторон просто. Я, да, я все я. щиты поставил. Все, огонь. Царите с двух сторон. А просто. мне похер. Мне. Видишь? Так, вон... <с <с ну, так мы, мы тебя вдвоем хиляем. <с я <с все сзади прожал. Сзади я против сзади ракетки, все, все, все прожал. Молодец, молодец. Сзади ракеты, господи, не ракеты. Сзади я корабль. Вижу. И не один. Да я вижу. Тоже. Так, щиток. Ай, по мне что ли выпустил козел? Давай, давай, давай, долби, долби его, долби до конца. W. Ай, ай, ай, ай, ракеты, ракеты, ракеты! Ёп, перезарядка. Что это пипец? Все забрали. Ты жив? Я живой, да. Мне, мне ничего не будет, а, мы всё, победили. Победа! Победа! Фу. Вместо обеда на хиле. Это было очень потно. Это было очень круто, я бы сказал. Да, я бы тоже так сказал. Ну, топ-3. Что ж, топ-3 тоже хорошо. Фу, ну это было очень жестко. Очень жестко и очень больно. Ну что, у нас жирный на четвертом? Наверное, нет. Ну, хз. У меня вообще лучший результат да? матча по хилу. Жирный на четвертом. 9 килов я сделал. 9. Прикинь. Я ни одного кило не сделал, но я первый в команде. Мы четко сыграли. Две помощи. Но я два саппорта там дал чуть-чуть. Самое главное, мы забирали урон на себя весь. Это пипец, я просто под вами стоял, и мне просто нужно было лучами вас хилить, это было просто идеально сыгранная командная работа, еще неплохо у нас арта стреляла, потому что посмотри сколько у нас артиллерия хотя бы вот самая верхняя набила, да и снизу чувак тоже как бы 6 килов сделал, тоже неплохо. Вот, в общем, поработал я сегодня на неблагородном деле, похилил, и как оказалось, что все-таки неблагородное дело очень хорошо награждается, даже можно топ занять. Ну а на сегодня все, если вам понравилось это видео, понравилась эта игрушка, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и оставляйте свои комментарии. На ну, вами сегодня был Дел и... Эфисерк, всем огромное спасибо за внимание и пока! Всем удачи и всем пока!